Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. На какие темы общаетесь? Вот сегодня поздравляю с 1 мая. Понятно. Взаимно. Вы из какого города? Санкт-Петербург. Я из города Луганск. Свои. Были у нас? Нет, в Луганске не было, но вы свои теперь. Наши россияне. А я немножечко вот хотела бы уточнить. Вы так сказали свои. А что значит свои? А до этого мы были не свои? Ну вот последние 9 лет свои. Когда э, одни, луганчане одни. сказали одни. сами, что они, да, хотят быть с нами. Свои. А до этого мы были чужие? До этого вы э, всей э, Украиной сами от нас ушли же, да? И мы вас оставили по большому счету в покое. не да да, да, да, да. Не рвались же восстановить это все. А вы скачаете за Советским Союзом? Конечно. Вам сколько лет? Мне 50? Я, прекрасно Я помню постарше свой. немножко. То есть вы тоже прекрасно помните? Конечно. И, да. вам, и вам сейчас вот было бы лучше жить в Советском Союзе? Не, не, не в плане лучше строение? или хуже. Нет, не, не, не так однозначно. Просто я хорошо помню вот это вот чувство огромной страны, и что все мы вместе, а не чужие друг другу и не позиционирующие, как чужие друг другу. Я вот именно об этом, по этому поводу скучаю. А что сейчас мешает быть вместе? Вы знаете, смотря с кем, вот с Киевом, например, да, с киевлянами, меня разделяет больше, чем соединяет сейчас. То есть вы киевлян не любите, да? 30 вы лет. Вы к ним какое-то чувство, далеко не теплое. Только... Не так. Полная не равнодушие. Так. Они чужие люди мне стали. Угу. Просто чужие. Они э, перестали быть родственниками. Как были когда-то. А вот это -то вот тонкое чувство родственников. родственников когда а вот. родственников в Киеве? Да, конечно. Как в у всех. В а, а Ну, не у совсем. У в буквальном нет. В буквальном у меня в других местах Украины родственники. А вы общаетесь с родственниками с Украины? С кем-то да, с кем-то нет. А с каких городов нет? Вот это интересно. С каких городов нет, Днепропетровск? Mm -hmm. В А с Запорожьем прям вот прям ждут и говорят, ну, уже скорее, уже нет сил больше. Ждут что? Нас, Россию. Ага. В, в самом городе Запорожье, конечно. Да, в самом городе Запорожье. Угу. Интересно. Так что вот, вот так. А я так поняла, и в Киеве родственники были? Да. Которые тоже не общаются с вами? Нет. Они перестали общаться как давно? В 14 угу. А они не говорили почему? Говорили. Ох ты, интересно, а почему? Какая их версия? Не лезьте к нам. В каком смысле, Ну, в в все это началось еще в процессе Майдана, когда я, даже до, собственно, Майдана, когда э была вот эта вот раскачка по поводу Евроассоциации, и когда я их практически заставляла читать текст этой Евроассоциации. Ну, то есть вы их ну, своего рода пытались объяснить, почему. Не, не объяснить, надо... а я пыталась заставить, чтобы они сами ее прочитали. Чтобы они У -у -у. сами включили мозг и прочитали. Почему не надо идти в Европу? Нет, я этого им не говорила. Я в Европу идти евроассоциация это же разные вещи. Ну, Египет ну, вот это... тоже евроассоциирован с ЕС, но это же не значит, что он идет в Европу. Египет входит в Евросоюз, да? Нет, он не входит в Евросоюз. Он евроассоциирован. Евроассоциация mm -hmm. и Евросоюз это абсолютно разные вещи. И mm -hmm. вот именно mm -hmm. это я и пыталась объяснить. Uh -huh. А они что говорили? Ты ничего не понимаешь, Чи отстань. Не Читать нет, не согласились. Ну, no, а как аргументировали? Да никак, ты ничего не понимаешь. Мы идем в Евросоюз, все, а ты живи в своей рожке. Mm -hmm. Себе такое себе, да. Наверное, они и на Майдан выходили. Я так думаю. Конечно, как же без этого? Да. Очень много так семей я слышу, распалась. Да, к сожалению. к сожалению. А вы поддерживаете, что 9 лет назад? Россия оккупировала Крым, мой Донбасс. А Россия оккупировала Крым? Да. Донбасс, Мне да. кажется, что социссировала Крым конкретно. Я люблю вещи называть своими именами. Ну Кто давайте. Сказал? Где вы видели Знаете, Россию на Донбассе? Вот прям Я вот присутствие России. Кто такой Стрелков? Бывший военнослужащий российской армии. Уволенный? Он в, в каком году? В каком году, году он? Нет. Да? Нет. Он в 2011 году ушел в отставку. Что он делал у нас на Донбассе с оружием? Ну, у вас на Донбассе очень много было добровольцев из России. Откуда он взялся с России на Донбассе? Скажите мне, вот ответьте мне на один такой интересный вопрос. Вот он 12 апреля 2014 года пересек границу, да, вместе там с каким-то отрядом. А где в это время были украинские пограничники? Они их убили. Пограничников? Да. Чем, это, чем, вы, это 24 чем вы это подтвердите? Года, когда чем, войска, вы подтвердите чем вы То это подтвердите? Чем вы подтвердите убийство стрелковым пограничников? Чем вы это подтвердите? С учетом, что до августа месяца 2014 роды. года вся граница еще охранялась украинскими пограничниками. И речи о том, что... Я вам звук выключила. И речи о том, что кто-то там кого-то пристрелил, не шло никакого. А сейчас вы вдруг решили придумать, что кто-то пристрелил пограничников. Зачем вы соврали? Я вам звук выключила. Вот теперь я вам включу и попробуйте ответить. Из Днепра? Молодцы! они на вас Я вам еще раз задаю один и тот же вопрос. Скажите мне, пожалуйста, почему в 2014... А, вы мне тоже звук выключили? Ну, тогда я вам какую-нибудь песенку поставлю. Вот какую? Вот эту вот, наверное. Давайте вот эту вот. Хорошо. Папа, папа, папа,